всем привет вы на канале Saplay. мы начинаем играть игру фасмофобию на сложности кошмар зарабатываем деньги фармим может на Безумце мы немножко подслили поэтому на кошмаре мы планируем немножечко поформить. поэтому у нас сегодня эмили ли спугнуть призрака при помощи благовония на правильный микрофон и сбежать от призрака, пока он находится за вами. Задание, как всегда, нормальное. Идем в дом, сразу слушаем. Где он у нас умит? Так, у нас не шкатулка, не карты. Щиток в подвале. Сразу проверяем, нычек нету. Зеркала нету, доски Уиджи нету. обычно лапка лежит обезьяне ну ладно и так понимаю тоже нету а, Слышу машина как пиликает а, значит скорее всего это подвал хочу быстренько добежать до машины но я уже не успею посмотреть сколько ЕМП. Поэтому мы, мы, мы включаем свет везде, срочно. как ключи не взял. Сейчас ключики возьму быстренько. Так, по нычкам здесь у нас ничего нету. Так, ну я так понимаю, это здесь, но... Пока что никаких взаимодействий не идёт. Так ладно, давайте мы здесь всё скинем. И пойдем сходим за термометром. За видеокамерой. он опять камера. Ой, в машину включил. Ты что, хочешь ее угнать? МП-2. Хорошо. Идем, значит, за камерой. За термометром. Сразу посмотреть, чтобы у нас а, была именно эта комната призрака. И, наверное, возьмем а -а, рацию. Камеру мы сразу поставим на штатив и штатив возьмем в руки. Так, посмотрим сразу, что у нас по призрачному огоньку. призрачного огонька нету я хочу посмотреть температуру здесь потому что да он здесь в принципе а попробуй с ним пообщаться ты молодой ты молодой ты старый ты где ты молодой так он э, сказал нам что он old очень сильно буянит очень сильно злится и кстати взаимодействие как будто в темноте были больше так, по температуре у нас все так же. Идем за блокнотиком. И за... Чем-зачем-зачем? Зачем? За дотсом. Так, что у нас еще направленный микрофон? А, прямой еще направленный микрофон. Хорошо. И направленный микрофон сразу возьмем. Проверим. Он взаимодействует там в углу, получается. Мы туда ему блокнотик закинем сейчас, чтобы он расписался. И уже будем смотреть, что он там нам напишет. И камеру туда, соответственно, нужно будет переставить. О, рисует. Все, у нас две улики есть. В принципе, нам больше ничего не надо. Это а, призрачный. Ой, ради... радиоприемник. И записи блокноте. Дух патологии... Полтергейст, Мара и Марой. А, давайте послушаем. В принципе, нам больше ничего не надо. Нам нужно просто будет сейчас смотреть а, на его охоту. Но пока охота не началась, мы сейчас возьмем фотоаппарат. Пойдем пофоткаем все. А, трогай дверь. А, мы засекли? Мы не засекли. Может быть, он ушел. Здесь по нылям везде. Не хочет он нам давать. Так, ну мы засекли его, в принципе. Я думаю, что сейчас мы просто возьмем и быстренько пофотографируем все. Сейчас выпью таблетки. Пойду возьму два фотика. Сфоткаю все, что я вижу. А, ну мне даже растут особо не просел. Возьму два фотика. Два фотика и соль. Сейчас мы сфотографируем... Получается Записи Найдем кость Потом мы ему рассыпем соли Ну в принципе это мне ничего не даст Но это даст фотографии а, Нам нужно проверить не диаген ли это Потому что если это диаген Мы от него сбежать не сможем а, Додс я думаю можно убрать Потик Сфотаем И 5 фотографий мы оставим здесь Сейчас мы пойдем посмотрим, где у нас лежит кость Начнем с самой первой комнаты Сразу... А, вот она Отлично Блин, в каждых играх по-разному У меня на контур обычно приседания, а тут на С а, Сейчас пойдем сфоткаем пентаграммку Кстати, если есть нычка в подвале А, нет, не получится, наверное а нычки в подвале нету. Точно ничего не получится. И тут ничего нету. Блин, а как нам охоту вызвать так, чтобы остаться в безопасности? Просто все зажечь и побежать наверх. Я просто не успею добежать, он меня сожрет. Ну, либо мне надо будет убегать сразу с двумя благовониями в руках. Я хочу посмотреть, все-таки, есть ли у нас наличие нычек. Пока что я ни одной нычки не вижу. Это нычка? Нет, наверное, не нычка. Реально, одну нычки нету. Серьезно, стоп, подождите. Такое не может быть. Стоп. В подвале нету. Здесь, но ну, это не нычка. За столом, как бы, но ну, она такая себе. Ну, хорошо, за столом будем держать в уме. А так, я даже не знаю, где еще нычек-то есть. Блин, мне кажется, полтергейс раскидывается. И здесь нычек нету. А что у нас нету? Где, где, где? Есть. Есть снимок? Есть. Так, ну пока что нычек нету. Вообще нету нычек, прикиньте. Такое вообще возможно? Ни одну нычку нету. Реально ни одну нычку. Так, ну ладно. В целом мы сходим сейчас за солью. Свет выключил. Ну, это нам ничего не дает. А сейчас мы берем соль. Берем э -э палочку. И дальше мы уже идем конкретно, Ой, это не то. Это нам не надо. И возьмем благовошку одну. Так, чисто на входе кинем. Сейчас мы все просолим, посмотрим, как он бегает везде. И дальше уже будем смотреть. Но то, что нычек нету, я вообще не знаю, где прятаться на самом деле. Надеюсь, это какой-нибудь диаген будет. Но нычка только вот одна. И в то в таком себе месте. Он вообще здесь еще насыпал соль. А, блин, он не здесь. А, нет здесь. Тогда ходи. А куда ты ушел? И все? И все? И это все на что ты способен. Призрак, выходи. А, это пустая. Хочу еще, соли. На тебе все, здесь тебе абсолютно. О. Да блин. Я не то выкинул. Надеюсь, зас... засчиталось две. Так... О, я так и знал. Ну ладно. Не получится у нас идеального расследования. Так, ну пока что я не знаю, куда он ушел. Блин, месяц смущает что нету нычек. Это вроде не безумие. Может быть, он все-таки мне как-нибудь подышит в камеру, в этот микрофон страшно. Ты молодой? Ты молодой. Ты где? Плезь. Что? Харт? Или hard? Так, ну ладно, в принципе, мы все отфотографировали, даже призрак отфотографировали. А, ты молодой? Ты старый? Ты злой? Ты дружелюбный? Да. Нет. Ладно, он не хочет отвечать. Кто это, я пока не могу знать. Но по нычкам я все боюсь, что меня тонычка нычка не спасет. Что мне можно сделать? Мне можно зажечь все свечи. Подняться сюда наверх. И... Спрятаться получается Все таки где вообще нет Ну это вообще не нычка Блин на кровати бак кстати убрали Поэтому там не получится спрятаться Ну ладно будем прятаться Тогда вот здесь Надеяться на чудо Что он просто не, не заметит здесь И Я наверное Возьму благовоние на всякий случай Себе Туда закину а, потому что если он все-таки меня найдет, а он будет меня пытаться найти, я сожгу сразу два благовония. Сейчас мы проверим, диаген, не диаген ли это, а, сразу вычеркнем диагена. Это не Мара, свет не врубает. Есть подозрение, что это полтергейст, а, либо Марой. Это не Мара, я думаю, на наверное, но не знаю. Если вы сейчас э, знаете, что это за призрак, сразу пишите комментарий. Будем проверять ваши способности по взаимодействиям. Но он особо ничего не кидает, да? Не кидает. Охоту он начнет с подвала. Может быть, ему кучку сделать. полтеровскую. То есть мы ему накидаем сюда всякой посудины. А когда он пойдет, эта вся посудина разлетится. Хватит тебе. Короче, я очень сильно боюсь, что мне не хватит э, скорости уйти от него. то что я на шифте буду бежать. И поэтому... Э, ладно. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет боржоми. Поэтому мы сейчас посмотрим еще здесь, конечно. Это не нычка. Это все не нычки. Это все какая-то фигня. Ну нету нычек. Вы видите ни одной нычки нету? Ну типа нет, ну нычки такие стрёмные есть. А, ладно, мы короче сейчас поджигаем и убегаем сразу. Это Диоген. Диогенчик наш родной, отлично. Ого, ножом кинула. А я сначала по шагам не понял, что это Диоген. Мне казалось, что с подвала очень медленно идет. Для меня диаген почему-то самый легкий призрак. Я не знаю почему. По крайней мере, я его легко определить даже без охоты. Ой, без а, улик. Все, в принципе, у нас получилось идеальное расследование. Надеюсь, у меня две задачи засчиталось. Отлично. Вот такой у нас диаген получился. М -м По фотографиям, да, мы одну фотографию закосячили. Ну, потому что. Потому что я фоткал следы, а потом хотел сфоткать отдельный след. Но как игра посчитала, что я фоткала вот этот след. Ну ладно. Посмотрим, сколько мы заработали на этом диагене. Ничего не написано. Диаген у нас 190. М -м, не так уж и много на самом деле. Я зарабатывал намного больше на профи. Ну ладно. Может быть, может у нас не идеальная игра. Стоп. А я призрака не выставил. Ладно, будем считать, что я правильно определил, да? Ладно. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока.